Всем привет, меня зовут Макс Островский, мы на Динамо ТВ. И в этом видео нас ждет челлендж «Битва маскотов». Поподробнее. Четыре маскота, представители лучших разных клубов столицы, сразятся за звание самого крутого. И 5 невероятных испытаний. Все это в этом видео. Это новый формат. Будет интересно. Итак, пора начинать. Четыре маскота уже заждались, наши испытания готовы, но прежде следует представить наших участников. Встречаем первого. Он породистый, стремительный, у него мертвая хватка, а еще превосходный нюх. Итак, представитель ганбольного клуба «Скаминск» Скай. Ленивый от природы, но ради сегодняшнего дня он как следует взбодрился, а может быть и принял допинг. Встречаем представитель мини-футбольного клуба Столица Софтик. Да давай, ты уже. Следующий участник ⁇ хокейный клуб Динамо Минск ⁇ Зубрик. Мощный и точный. Итак, встречаем наш бело-синий друг, любимец взрослых и детей, представитель футбольного клуба Динамо Минск. Я рад приветствовать вас на челлендже "Битва маскотов" и пришло время первого раунда булиты. Океанная клюшка, футбольный мяч. Трое маскотов стоят в воротах, один из них бьет булит. Все просто и так по очереди. Готовы? Поехали! Итак, попытка зубрика. Он стремлен к воротам, готовится нанести удар и. Софтик отразил этот удар. Браво! У -у -у! Дай, Динамоши и Зубрик в воротах. Софтик устремлен, и чтобы забить гол, но он пытается обмануть. Удар и гол! Радости Софтика нет предела. Следующая попытка у Ская. И нужен гол. Давай, давай, Скай. Субрик и Скай. И Совтик накрывает, но мяч все-таки они не сумели. И попытка Диномоши. Динамоши идет к воротам. Выходит. Офтик. О, обводка и гол! Динамоша, это было круто! Следующий раунд называется «Голодные игры». В центре поля футбольные мячи. Это добыча. Маскоты со своих баз бегут в центр, и кто больше мечей унесет обратно на свою базу, тот и выиграл. Итак, 3-4, поехали! Итак, у кого лапы больше, кто сумеет больше мечей унести на свою базу, софтик использует и ноги, зубрик, много мечей сразу. Софтику ничего не остается, как только... А у Зубрика своя тактика в минус соперников. Итак, стоп-игра, считаем мечи. Три у Динамоши, у Ская пять мячей, у Софтика один и у Зубрика четыре. И побеждает в этом конкурсе Скай! И еще один раунд пенальти по-американски. За моей спиной обычные футбольные ворота, но мяч из американского футбола. Все просто и по очереди. Поехали! Динамоша в воротах, Зубрик на ночь, удары, гол! Радость Зубрика! Гол, гол, гол! Совтик! Совтик делает разбег Скай в воротах. И это хитрый удар. Но Скай... <соспит> делает это красиво. Излюбленная ленивая поза Совтика в воротах. Скай наносит удар. И, -и, -и, -и мощно, но также и не то. Попытка у Динамоши. Разбег! удару. Круто! Сильный удар, но где же мяч? А Зубрик все-таки поймал его! И это супер сейв Следующий раунд. Гандбольное испытание. Участники должны попасть мячом в мишени. Начинает Софтик, и он обещал сделать это красиво. Штангу. Свой удар готовится исполнить Динамоша, и это гол! Чистый гол! Динамоша молодец! Есть опасение, что Зубрик сломает ворота, и его мощный удар. Штанга. Ну что, Скай, ганбол это твоя стихия, ты должен забить. Удачи! Есть! Точный бросок! И пришло время последнего раунда. Он называется пьяный футспринт. Москоты опираются лапой на мяч и делают 10 оборотов вокруг. Ну а затем идут в ворота. Или бегут, так уж получится. Раз, два. Поехали крутим. Итак, москоты уже побежали. Зубрик падает. Но встает, Скай бежит вообще в другом направлении А ближе всего к воротам у нас Динамоша и Софтик И они вместе пересекают финишную линию Это победа Динамоши и Софтика Пришло время подвести итоги нашего челленджа «Битва маскотов» большие молодцы, всем спасибо за состязание, ребята, вы невероятно крутые. Идиомож становится победителем, а дальше самое интересное на Динамоша, я тебя поздравляю, ты большой молодец, приятно стоять рядом с победителем. И наказание у нас футбольное, это расстрел. Сзади стоят проигравшие, но их довольно сложно узнать. Итак, первый удар Динамоша, и не повезло Софтику. Приятно, Совтик, за этим просто наблюдать. Зубрик, искай у вороток, Динамоша, удар, и сразу цель. Ну что, ребят, последний удар. Динамоша бьет, Зубрик боится. Ох, и похоже, что Динамоша сделал это. Это был челлендж «Битва маскотов». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А еще делитесь этим видео в социальных сетях. Но ну, на Динамо ТВ будут выходить видео с новыми челленджами, и нам нужны ваши крутые идеи. В комментариях под этим видео пишите свое оригинальное задание, которое мы обязательно используем в следующем видео. Автор самого крутого получит эту майку. Всем удачи!